Порядок запуска яндекс директа с нуля в современных реалиях если на вашем сайте уже есть трафик неважно из каких источников то в первую очередь я рекомендую подключить компанию по ретаргетингу для того чтобы вернуть этих посетителей на сайт и продать что-то им потому что они уже знают ваш сайт они уже знакомы с вашим предложением можете сделать компании и объявление с какой-то акцией для того чтобы увеличить вероятность продажи и только после этого переходить к рекламности яндекса почему После ретаргетинга идет RCA, а не поиск. Все просто. Сейчас аукцион на поиск Яндекс.Директа настолько сильно разогрет во многих нишах, что цена клиента очень высокая и гораздо проще запустить поток целевых кликов через RCA, благо это делается очень быстро, и только потом запускать полномасштабную поисковую кампанию, если, конечно же, в этом останется необходимость. И после поисковой рекламы мы запускаем медийную. Если же вы запускаете Яндекс.Директ с нуля, то в первую очередь я рекомендую настроить RCA. Все по тем же причинам. Потом поиск, потом ретаргетинг, после этого медийную рекламу. Если же у вас есть данные CRM, это e-mail ваших клиентов, телефоны, это ID мобильных устройств, то в первую очередь я рекомендую запустить рекламу по Яндекс.Аудиториям. Продать что-то существующим клиентам намного легче, чем искать новых и продавать что-то им. Это аксиомы. После этого мы запускаем RCA, поиск, ретаргетинг и медийную рекламу.